Нейл Студия. В сегодняшнем видео я вам покажу дизайн втирку вместе с паутинкой. Для этого нам понадобится дипса, спонжик, втирка, жемчужная у меня втирка, гель-лак, у меня гель-лак и риск, четвертый номер, потом топ без липкого слоя клео и гель-краска-паутинка белого цвета. Также кисть. Приступим к оформлению. Покрываем наш ноготок цветом. Вот такой вот цвет бежевый. Для втирки покрытие должно быть идеальным. Иначе потом э, на, на горках все ну, неровности, они просто потом после втирки будут очень сильно заметны. Поэтому покрытие для, покрытие для втирки должно быть очень хорошим и аккуратным. Вот такой у нас получается цвет. Перис довольно густой лак, поэтому здесь вот хватает одного слоя. Отправляю сушить в лампу. Сушим в лампе 30 секунд. Больше нам гель-лак не понадобится. Для этого дальше для дизайна нам понадобится втирка такая у меня втирочка зеркальная вот, можете посмотреть спонжик просох наш гель-лак покрываю топом из липкого слоя. Аккуратно покрываю весь ноготок и отправляю сушить в лампу. Также сушим 30 секунд. Клеем у меня без липкого слоя. Вот такая ретивка. Посмотрите. Красивая. Гель-краска у меня тоже фирмы Клио. Это паутинка. Просох наш ноготок. Теперь мы берем спонжик. Берем обильно много втирки. Наносим на спонж. Прям окунуем. И начинаем втирать. Круговыми движениями. Можно пальчиком втирать, можно спонжиком, вообще попад как бы пальцы эффект лучше побольше втираем. такой цвет получается отправляем сушить в лампу хватит нам 10 секунд чтобы это все схватилось тирку мы убираем сейчас нам понадобится паутинка. Наш ноготок вот такой цвет получился. Теперь берем паутинку, макаем кисть, видите как тянется, и наношу цвет. Отправляю паутинку сушить в лампу. Сушим 30 секунд. Кисть вытираю. Паутинка мне больше не понадобится. просох наш дизайн покрываем все еще раз топом глянцевым без липкого слоя и все это отправляем сушить в лампу вот такой дизайн у нас получился. Втирка и паутинка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.